поясничном отделе, чувством дискомфорта и зажатости в правой половине тела, а не менее левой руки. Все эти симптомы усиливаются при физической нагрузке. В течение 15 лет пациент пытается найти метод решения этой проблемы для того, чтобы жить и работать без ограничений. Проявления дегенеративно-дистрофических заболеваний известны с 1794 года. С тех самых пор ищут методы, подходы для того, чтобы решить эту проблему. Но ни физиотерапия, ни кинезиотерапия, вытягивание, резорбции и даже хирургические вмешательства не приносят устойчивого позитивного эффекта, не позволяют окончательно решить эту проблему и избавиться от болей. В чем же принципиальное отличие подхода профессора Блюма к лечению дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника? Нужно отметить, что эта особенность заключается в том, что метод воздействует на глубокие мышечные слои, которые крепятся непосредственно к костям, суставам и связкам. Именно эти глубокие мышечные слои и обеспечивают стабильность удержание позы и симметрию опорно-двигательного аппарата. Смещение и нестабильность в позвоночнике возникают как компенсации. Причиной этому является перекос таза. Подумайте сами, каким образом можно построить правильное симметричное прочное здание на перекошенном фундаменте. Вот так подходит и профессор Блюм к решению данной проблемы. Он восстанавливает нормальное анатомическое положение таза и только затем приступает к восстановлению правильного положения позвоночника. И вот когда положение таза установлено и закреплено, положение поясничного, грудного и шейного отделов установлено и закреплены, начинается фиксация межпозвоночных дисков. Правильная симметричная конструкция сама фиксирует межпозвонковые диски, исключая любые их деформации, образование грыж и протрузий. Мне 35 лет, проблемы со спиной у меня начались достаточно давно, наверное, лет 15 уже как. В принципе, я пробовал разные способы, начиная от бассейна, самое стандартное, заканчивая занятиями с тренерами по разным методикам. На данный момент у меня две основные проблемы было. Это у меня правая сторона тела тянула, вот, и были боли в руке в левой. От знакомых я узнал о докторе Блюме года три назад и вот решил наконец-то приехать. Занимался 13 занятий по два часа, то есть 26 часов без перерыва. В принципе, тяжело было, конечно, в первую очередь морально, вот, но я выдержал это все. Что могу сказать? Методика в принципе достаточно понятна. Она я бы сказал, она не нацелена на быстрый результат. То есть вряд ли за неделю получится что-то кардинально изменить. Она нацелена на более продолжительные занятия, потому что работает с укреплением мышц. Вот. Есть мышечный корсет, который нужно укреплять. Есть группы мышц, которые часто при стандартных тренировках или физических упражнениях, они просто не включаются. Особенно это, очень, особенно это усугубляется, когда по нарастающей. У тебя одни мышцы постепенно угасают, угасают, угасают, и другие мышцы перенимают э, на себя работу. Вот. А здесь, благодаря тому, что есть специальные э, тренажеры, которые вот эти вот мышцы, отстающие, позволяют включать, э, у тебя, получается, выравнивается баланс тела. Вот. Поэтому методика достаточно, в принципе, понятная. Никаких э, чрезвычайных... Э, фантастических чудес нету, просто целенаправленная работа с тем, что у тебя за годы жизни отстало. Организм человека, в принципе, достаточно крепкая штука. Я где-то читал, что если все сбалансированно работает, она может работать 100-120 лет. Вот. Но проблема в том, что наша жизнь, она вот эту вот сбалансированность нарушает. Вот. И когда она нарушает, одни мышцы перегружаются, а другие начинают отставать. Это ведет с собой давление на определенные органы, это нарушает вот этот вот весь баланс работы, когда вот со временем у тебя одни мышцы плохо работают, потому что они плохо работают, а другие плохо, потому что они постоянно под нагрузкой и начинают сжиматься. Вот. И вот достижение баланса, не зря говорят, баланс самое важное в жизни человека. Вот достижение этого баланса это, наверное, вот главное, что пытаются сделать в этой клинике. Я бы сказал, за две недели я смог достичь следующего. У меня, если в процентном соотношении мерить, боль в руке снизилась наверное процентов на 80%, а правую сторону начала тянуть процентов на 40, меньше, вот, после двух недель занятий. Э, наверное, всем, кто приедет сюда, я бы советовал приезжать как минимум на 2, а то и на три недели. Э, на неделю, мне кажется, это будет очень быстро. И это хорошо, потому что, когда что-то фиксят быстро, по опыту оно быстро потом и слетает.